Всем привет, снова. Сегодня в таком месте. Это у нас гора таратау называется. Шихан. Шихан это когда гора стоит одна, как бы в поле стоит. Вот, классное место. Город Стерлитамак, Республика Башкортостан. Прикол в том, что на этой горе сейчас сделали лестницу и можно по лестнице забраться на гору, даже ночью. Так, если бы лестницы не было, я, наверное, ночью не полез бы на гору. Ну, сегодня я забираться туда не буду, но завтра с утра встану и заберусь. Сегодня решил заночевать в машине. Люблю такие места, где никого нет тишина, покой, дует ветер. Вот. Можно поставить музычку в машине, любимую. Я записал новый диск с такой латинской музыкой. Жанр называется Urban Latino. Светит луна. Сегодня она практически полная. Звезды в общем, началась весна. Вообще, я решил э, не торопиться слишком сильно с моей поездкой в Аргентину. На самом деле, это не поездка в Аргентину, это поездка в Южную Америку. Потому что план такой, что я буду... Я хочу объездить все страны Южной Америки. Может даже добраться до Центральной Америки в итоге. Ну, вот там уже как, как бы, где визовый режим будет нормальный, туда и поеду. Ну, какой план сейчас у меня? План такой. В первую очередь нужно съездить в Казахстан, чтобы себе сделать карту банковскую. Виза, ну, мастер Чтобы с этой банковской карты уже можно было путешествовать. Потому что в Казахстане как бы, перевод денежный из, из России в рублях в Казахстан происходит легко и просто. И деньги как бы, оказываются на карте, с которой можно их тратить. Тратить, может быть, даже снимать в банкомате. Ну, я узнал, что в Аргентине сейчас сложное такое финансовое положение. Там у них валюта аргентинский песо, он падает, стабильно падает к доллару. То есть за год он падает в два раза. Сейчас там курс, по-моему, где-то 170 с чем-то, 175 песо получается за, за доллар. А раньше было в два раза меньше, то есть где-то там 80, да, 90. И есть еще такой курс, типа синий, blue курс. Это такой народный курс, по которому уже можно на самом деле физически... Ну, бумажные, как бы, доллары, купюры продать и получить за них песо. Он уже равен 300. Вот, в общем. Подозреваю, что нельзя так просто снять... Ну, то есть, если я снимаю доллары в банкомате в Аргентине, то я, получается, снимаю их по официальному курсу 170, да. Это, как бы, ну, не особо выгодно, поэтому, видимо, там проблемы с... Ну, то есть, у населения, как бы, нехватка долларов и поэтому они их готовы покупать даже по 300 наверное как то так это ну в общем начинаю как бы то есть потихонечку узнавать че к чему блин классно тут прямо тишина свежак такой радиозный Чувствую, начинается какой-то подъем, то есть, какой-то драйв приходит вот от этих всяких подготовлений. Я решил не брать с собой ничего вообще практически. То есть, мониторы мои я оставлю здесь. Там. Велосипед, естественно, тоже. Со мной будет чисто мой чемоданчик красный, который я приобрел в Америке еще. Он со мной путешествовал везде. Вот. Он уже со мной объездил полмира. Ну и вот сейчас вот он еще один континент узнает, этот чемоданчик. Он удобный, на колесиках, классный такой. Ну и будет со мной мой рюкзак. Мой классный рюкзак, фритайм. Возьму с собой пару книг по-испанскому, чтобы в самолетах учить испанский, потому что в самолете ну, больше ничего не сделаешь, вот а в книге можно как бы что-то учить. Да. Ну, вообще, конечно, в идеале мечтаю о том, чтобы прилетев в Аргентину купить себе тачку. Единственное, что потом, как бы, я придется куда-нибудь продавать. В идеале, конечно, я бы купил вот эту тачку. То есть такую же тачку, как у меня, должен трипет, потому что в нем можно жить. В нем можно спокойно жить и даже не париться насчет счет квартиры. Ну, это, конечно, такой себе валик. Ну, например, ну, кстати, он может работать. Он может работать, потому что, если надо помыться, допустим, взял хостел на сутки и помылся, и как бы можно так ходить, не знаю, пару дней. Вот. Ну, или там, не знаю, каким-нибудь знакомым там законтачиться. Посмотрим. Кто-то, кстати, едет все-таки. Скорее всего, я стартану в Аргентину где-то в мае-июне, вот. потому что у меня уйдет какое-то время, то есть вот сейчас апрель уже, апрель и половина мая, на подготовку, на доделывание дел. Сейчас я проект мне подвалил, в общем, один, короткий такой на две недели. Ну, по работе нужно немножечко там поделать. Также вот я хотел сестре сделать приложульку. Это можно все и там сделать, конечно, сто вот, процентов. можно там, можно и здесь. Да. Вообще как бы чувствую в себе уверенность в том, что у меня все получится, как бы ну, мне не впервой. Знаю, что сейчас ужесточаются всякие правила въезда, выезда, поэтому тянуть резину как бы особо нет смысла. Но и прямо таки торопиться, чтобы на следующей неделе уже лететь, тоже нет смысла. Вот, никуда от меня ничего не убежит, все успеется. А может быть, за это время даже кто-то и найдется, какой-то попутчик. Кстати, передаю привет Мосу. Мос, поехали вместе? Я знаю, что ты там где-то тусуешься неподалеку от России. Вот, давай договоримся с тобой, как бы обозначим дату и вместе туда залетим. Потому что, блин, ну, считай, как бы вместе прилетим прям в аэропорт на одном самолете буквально. Ну, на разных, конечно, но друг друга как бы подождем в аэропорту и уже будем вместе заморачиваться насчет жилья. Понимаешь, это будет легче. Это будет легче. Например, там у кого-то там... Будет больше долларов наличных, а кого-то меньше, там, как-нибудь рассчитаемся между собой. То есть, ну, это выгоднее, это легче и веселее. Поэтому я буду ждать твоего письма на эту тему. Да, в прошлом видео один человек оставил комментарий. Интересно очень. Запомнилось то, что он сказал, что получается, родной племянник что-то умер, и на похороны в итоге пришли только родственники. То есть, никто из друзей вообще не пришел на похороны. Вот. Действительно заставляет задуматься, кому вообще мы нужны, и То есть насколько вообще надо переживать в жизни, как бы совершая какие-то поступки, вроде как, как бы кажущиеся какими-то crazy. Да, жизнь идет, жизнь идет. Вот мне уже 34 года, в этом году будет 35, и прикольно будет отметить 35-летие в другом, как бы, полушарии вообще, на другом континенте. Среди новых каких-то друзей Вообще, меня удивил э, Меня вообще очень сильно удивил э, Гороскоп Да, ну, не смейтесь э, вот. Даже моя мама, короче, посмотрела этот гороскоп У, у тетки Анджела Перл Вот она там составила гороскоп на Деву э, На апрель На Деву на год целый 2023 И я так послушал и, блин, типа, так все четенько там у нее Даже нашел, вот уже год, год как бы уже идет Три месяца прошло, нашел какие-то корреляции И, ну вот, судя по ней, как бы, как, соответственно, нужно там начиная с 17 мая по, там, какой то 14 июня, короче, нужно, нужно стартовать вот. В общем, проанализировал этот это, это, это как бы предсказание и ну, сделал для себя какие-то пометочки это как дорожная карта какая-то не знаю глубокая тема вообще это астрология на самом деле это не только там какие-то знаки зодиака это еще там где там находится сейчас вообще сатурн типа в каком созвездии сатурн и и что это означает для конкретно меня, то есть что, в каком доме он находится, так сказать. Там дом, типа, определяется по, то есть, ну, типа, небо делится на 12 частей, и это все зависит от того, в какой час вообще, в какую минуту и где на Земле ты родился, потому что играет роль, какое созвездие, вот какая точка вот этого зодиака была на, на горизонте точке восхода солнца. Вот. То есть это интересно все. Это просто как бы придает уверенности. Придает уверенности. Уверенность не помешала бы. Сейчас весна, как раз таки как бы <смех> побуду здесь самое лучшее время, то есть вот сейчас вот весна началась, апрель и начало мая, это вот только начинают зеленеть деревья, только вот эти вот листики начинают распускаться, такие ярко-сочно-зеленые, свежие. И как раз таки вот в этот момент сваливаем как бы и, в общем, мне кажется, классный план, немножко подождать хорошенько подготовиться, и крипто кошелек надо завести, чтобы крипту там, в крипте можно тоже неплохо снимать доллары везде, оказывается все уже криптой пользуются как бы, вот, я, я, я сторонился от, этой крипты всегда, потому что, ну, она как бы не нужна здесь для каких-то утилитарных целей, то есть ну, в процессе как бы жизни, в повседневной жизни она не нужна. А вот за границей оказалось, что даже очень нужна крипта. Это же как бы тезис крипты это переводить деньги в любую точку мира вообще вне банковской системы там как бы, без всяких комиссий. Вот фактически сейчас только комиссия за снятие, ну потому что ты как бы получается должен купить у кого-то доллары, а он тебе может продать их как бы ну, с отклонением от официального, ну, то есть от курса этой криптовалюты. Но ну, я имею в виду вот этот USD Tether. ЕСДТ. Тишина. Тишина, она исцеляет. Надо добиться, чтобы тишина была внутри. Я помню, в 2019 году у меня такое было. Я еще удивился какая кристальная тишина у меня в голове. И прямо очень быстро работают мозги. Убираются какие-то тормоза. Какие-то все заморочки уходят. И только вот ясность такая. Тихая гладь. Где-то я слышал, что... Ну, типа какая-то цитата. Луну в озере можно увидеть только если... Как бы штиль то есть если только водная гладь она гладкая полностью согласен сейчас тут 4 градуса цельсия ну у меня как бы на часах соответственно как бы 1659 ну а, а что это за 1659 вроде ночь а это время в том месте, куда вот я как раз собираюсь лететь, то есть в Кордове, в Аргентине. Столько сейчас времени, 5 часов вечера. Да, поставил себе разных циферплатиков. Вот, ну, например, как бы я вот сейчас вот могу увидеть, что здесь у меня как бы... Сейчас я по поближе. Вот, вот, вот здесь вот я вижу прямо то, что я снимаю. Сейчас я попробую показать. Блин. Да, ну, в общем, вот такой вот циферблатик у меня есть. Вот. Ну и вот, как бы, вот, время в Аргентине. Тут Сразу можно перейти вот по-быстрому, по допустим, в диктофончик. Вот этот, вот, кстати, классный циферблат. На нем как бы, показано солнце. То есть вот сколько у меня осталось спать в полной ночь до того, как начало светать. Сейчас у нас 3 часа ночи, на самом деле. И уже буквально скоро, то есть ну, в 4.30, примерно в 4.45, начинаются уже сумерки. Вот классно такие, классный циферблат. Вот я тут сделал фоточку, где мы сейчас стоим. Да. Ну, это просто какой-то такой рабочий циферблат. Вот, допустим, в 7 часов демо. У меня, да? Ну, по работе. То есть 7 часов по времени кордовы. И классно, потому что я, я же жаворонок. Я же люблю утром вставать. И мне будет очень классно. Вот, кстати, такой циферблат, интересно. Типа, где сейчас день на земле, где ночь. Вот у нас в России все в ночи сейчас, а вот в Америках уже день. что у нас там еще есть. Ну вот луна. А, нет, в смысле, это как бы Земля. То есть, где, где мы находимся на Земле? Так. В какой я сейчас точке нахожусь на Земле? Вот в этой точке я сейчас нахожусь на Земле. Вот как бы а, ну, активность сегодняшняя. Кстати, сегодня я неплохо поактивничал. Вот луна. Фаза луны, кстати. Вот, вот сейчас вот такая вот луна. То есть, она практически полная. Вот такая. Тут еще на китайском, кстати, на, на, написано название этого дня. Ну и как бы просто такой вот простой циферблат. Вот, мне сейчас нравится солнечный циферблат. Где он вот этот циферблат мне нравится. Кстати, когда вот солнце сегодня закатывалось, тут было как бы видно, как будто бы реально закат. То есть так смотришь на часы, как будто бы закат. включимся обратно на эту камеру однократную она очень хорошо подсвечивает она очень хорошо короче имеет светосилу этот объектив на iPhone 14 Pro кстати еще можно вот играться масштабом то есть я могу прям с часов вот так вот типа сделать и камера как бы что приближается вот, да ребята дела ну, ладненько наверно больше не буду вас задерживать вообще все мои видосы нужно смотреть на двукратной скорости то есть там на ютубе есть такая настройка 2 x ставите скорость и вообще прям классно смотрится Но я сам так смотрю видосы просто мы как бы говорим медленно сами а умеем воспринимать как бы побыстрее кстати, сейчас, может быть, даже какую-нибудь падающую звезду отловлю на небе. Загадаю желание обязательно. Вы, наверное, уже знаете, какое у меня желание. Вот. Ну ладно, всем чао. Счастливо.